Привет муховязы, свяжем сегодня простую желтую соплю на мелком крючке, крючок Чинуринг 05, самодельная моя монтажка. Кодер АЛОР 9837 Крепим делаем яйцеклад Чтобы циклад не распустился, накидываем на него так вот монтажечку. Ну и все, монтажка нам больше не нужна. Формируем тело. Толстое оно не должно быть. Дошли до яйцеклада. Отпускаем вниз нашу ниточку. Раскручиваем так вот ее и расщепляем на две части вот такой крючочек у меня самодельный. Всовываем крючочек. И набираем сюда желтый дайбинг. Дайбинга надо набрать сантиметра четыре. вот так где-нибудь вытаскиваем крючок и начинаем скручивать Лишнее сразу общипываем. Должна такая, как синелька, получиться с не сильно густым. где-нибудь ну и все начинаем укладывать кладуем Виток к витку. Все, дошли до головки. Делаем узелок. Протянули. Хорошо. Миллиметра четыре оставляем. Образуем. Начинаем расчесывать. Рассесали, сверху вот так маленько подрезали. Слишком длинные волокна. И все зачесываем все назад. Головка будет Unitrate Black коричневое перо с одной стороны бородки удаляем и той стороной где нет бородок прикладываем к крючку один оборот Закрепили, оборвали, формировали головку, контрольный узел. Теперь что? Вот хвостик, то что торчит здесь Красим красным маркером перманентно. Удобно подложим бумажку и вот так вот закрасить вот хвостик получился не забываем Хочу покажу ее в мокром виде. Так вот она в мокром виде выглядит. Вы станете чуивом на ваших водоемах. До новых встреч.